Всем здравствуйте, это я Зизу и я хочу вас предупредить перед началом ролика то, что в этом видео будет спрятана одна пасхалочка и кто напишет в комментарии ее тайм код первым э, того комментария я и помещу в следующее видео, прям так скинешь обрежу и помещу в следующее видео. Смотрите до конца, приятного просмотра вам. И всем привет с вами снова Зизу и сегодня мы будем играть в игру под названием Легенды Дракономании, как всегда. Это четвертая серия, и в этом видео я хочу поделать все, ну не все, а как получится вот эти задания. Ну, кстати, и все тоже нужно говорить. И я вообще бы еще хотел бы это вот все сделать, потому что тут это, э, как бы, доволь, довольно-таки легко. Тут все это довольно легко, поэтому, поэтому так. Значки тут я очень долго буду, конечно. Герцог драконов, ух ты, до 12 звезд тоже можно колдовать? Это что такое? Хочу посмотреть, когда открывается колдовская лига. Сейчас, подождите. Обязательно перед началом видеоролика ставьте как можно больше лайков. И подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и тут я не могу найти ничего такого ну тогда что тогда ничего давайте начинать Так, мы начали уже и э, вы не написали, к сожалению, имя для для этого дракона для дракоши вода, да, поэтому я его просто перименула на какое-то имя, которое попадется. Ну, не, как, не которое попадется, а то, что что ты придумал. Аквик. Не знаю, Аквик. Кстати, сегодняшним драконом меня... Извините, реклама. Сегодняшним драконом я вообще должен был быть дракон Саламандра, но только выведение. А он у меня тут вывелся, поэтому так, а я не знаю, куда его поместить, потому что тут у меня все жилища заняты. Да, не очень ситуация у меня тут. Ну, ладно. Не буду ничего Кстати, добавлять друзья, те, кто еще не добавился. Я сейчас покажу код трусу мой. Так. Нет. Нет, где-то, где-то, где-то, где-то. Вот. Вот мой код. Поэтому добавляйтесь. Ко мне друзья. Давайте кого-нибудь <соединим>, соединим. Кого тут? Преле. Э, кстати, кстати, кстати, давайте накормим. Давайте накормим дракона вода. Ух ты, новая акция какая-то. Ай, что я только до второго уровня? Сейчас Так, ух ты, а вот тут мне нравится, вот тут мне нравится, кипение, может быть, снег, лед, ржавые воды, облако, грязь, маска, тайфун или как его, поднебесный, я не помню, стихия рыба клоун агнес Это очень круто не знаю кто может получиться тут вот 70 опыта так подождите, давайте сначала мы будем смотреть какое задание и лучше угу. жилище воды окей давайте да игрок с, уровень... с уровнем 10 ну хорошо мы сможем достичь кстати а пока получите свиток в дополнительном задании. Давайте сыграем. А вообще, наверное, нужно немного покормить драконов. Это будет хорошо. 40-40-40-40-40-40-40-40. А если бы у меня были те же драконы, но я проходил компанию сначала. Вот бы удовольствие было. И такой же уровень бы. вот мне а как-то хочется именно дракона вернуть слышите запах слышите и запах рыба клаша напишите какой вы уровень в Угу, да. Игры Легенды Дракономании Интересно будет посмотреть Но я уже двоих человек знаю, какой уровень Поэтому можете не писать Эй, Почему вы так серьезно, жестко С Дракончиком бетесь Витей, бетей Так обращайтесь Нет, это жестоко Это жестоко а где? Что я делаю? Почему я к этой битве готовился? Все ощущение, что я продул уже э, од одну битву, которую я мог сделать. Ну ладно, все равно тоже. Хорошо. Так, вот, вот это за что я хотел. каких вы драконов мне посоветуете на это новое прохождение игры? Я не знаю. Я тогда взял воздушного шарика льда, потому что я его сначала как бы использовал, и он у меня остался таким же сильным. Я его все время кормил, а других это было как-то затруднительно. И поэтому я его там и оставил. Император воздушный шарик. Ну такие драконы. Не, не, не дымки всякие, но они супер крутые. Так, вот эти с выведением я пока не буду. Уложите ферму до уровня 2. Вот можно. А вот можно. 10 тысяч. Ну, это через час, конечно, получится. Уложите же.. Так, это помню. Захватите первый рудник сюда. Прям так. 2650 монет в час. Вы можете зарабатывать на рудниках. Так, вообще плохо то, что я не добавил в эти силы. Или, там, ну, в академии драконов не обучил их нормально. Еще напишите в комментарии, э, когда бы вы хотели бы, чтобы мои видео выходили. Ну то есть так, я конечно снимаю когда у меня есть свободное время, это обычно где-то будет по моему времени в 6 часов вечера. Извиняйте. Снова реклама Фейсбука. Зачем мне Фейсбук? А, обычно это в 6 часов вечера. В 6 часов вечера по моему времени я делаю видео по московскому в 7 часов Получается так. Ну искать я в 9 а отставать. Ой. И когда бы вы хотели, чтобы видео вообще выходили каждый день э -э каждые два дня или через день. Мне вообще-то каждый день <с correlation> хочется. Просто напишите в комментарии, когда бы вы хотели, чтобы это было видно. что вы видели видео, опубликованным на канале. Ну, помните то, что если я, конечно, и выберу это время, но у меня не всегда будет получаться именно в это время. Это время и опубликовать видео. Ух ты, 30 раз уже надо. Уже 30 раз. Вот это они, конечно, согнули. А, точно. Слоник. Слоненок, точнее. Что за слоник? Не хотим мы смотреть короткий ролик. Так, захватите перловник. А, точно я не смог его захватить. Ну тут, а сколько у меня вообще там всего этого находится, расходники. Ага, у меня тут есть с алмазов для портала. Ну давайте возьмем, давайте возьмем. Только нужно накормить еще чуть-чуть. ветер нужно накормить и хорошо так накормить до 9 уровня и Фрерию тоже накормить нормально до до наверное давайте тоже до 9 уровня накормим прерю и и сразимся чтобы еще задание сделать Димас. круто, круто а на том аккаунте у меня было 100 с чем-то алмазов или 70 с чем-то алмазов в последнее время. В последние времена. Правильно вырезаться. Съемка длится 11, секунд и 3... Ой, 11 минут и 30 секунд, но будет вырезана, и поэтому длина видео будет меньше. Будет вырезана очень большое время когда я пытался выйти из этой рекламы фейсбука она кстати надоедливая в этой игре очень часто появляется ух ты вот это я не ожидал кстати еще тузенца у меня нет из таких обычных драконов чего именно здесь урон ладно В этом видео я чисто выполняю задание. Задание и все. Так. Ура, задание выполнено. Отлично. Когда я уже до 10 уровня дойду? Вам давайте еще одно сделаем задание. Так, какое-то такое легенькое. Это что, значит а понятно понятно если я конечно тут смогу смогу что-то сделать О, а давайте uh -huh, Да. не получится тут ничего сделать uh -huh, uh -huh. да понятно извините но не получится тут ничего сделать ну и ладно куда они меня знают вообще. Ладно. С вами был Зизу. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки. Ставьте лайки. Ну и спасибо вам за просмотр. Всем удачи, всем пока. И я надеюсь, что вам всем повезет. Вы лаксы, разысказываемые драконы, киномарафон. Кстати, киномарафон нужно будет играть, я думаю. Ну, чтобы что-то хотя бы заработать. Ну и тут тоже надо бы поиграть. Ну ладно, с вами был Сейсов. Всем извините реклама. Всем пока-пока. Прям перебила, когда я говорю пока. Давай.